Едем дальше. А был ли мальчик? Может, мальчик это и не было? Говоря словами классика, обозначим тему следующей фейк-новости. В одном из пабликов Нижневартовска решили написать биографию прототипа фанерного юноши, который установлен на пяти пешеходных переходах. Наш корреспондент Михаил Коробейников проверил информацию популярного паблика и доказал, что это фейк. В очередной раз информация к нам поступила из социальных сетей. В одном паблике выложили пост с душесчипательной историей о том, с кого же был срисован образ мальчика, который украшает наши пешеходные переходы. Кирилл Васильев, 2003 года рождения, учился в третьей школе города Лангипаса. Был гордостью школы. Отец ушел из семьи в 2006 году. 28 октября 2013 года около школы его сбила машина. Не поскупились авторы публикации не только на факты, но и на душесчипательные моменты. Он ни разу не надел купленную мамой лыжную шапочку. Фигуру с изображением Кирилла установили у его школы. Каждый год 28 октября там появляются красные гвоздики. Напомним, мы уже снимали репортаж про одинокого мальчика в этом месяце. Тогда начальник управления дорожного хозяйства Геннадий Котлеров сообщил нам, что такого мальчика нет и не было. Его нарисовали в рекламном агентстве специально для установки вдоль дорог. Но что, если это неправда? Заглянуть за завесу тайны нам помогут те, кто мог быть свидетелем этих событий. Коллектив Лангипадской школы номер 3. В 2013 году он попал прямо возле школы под колеса. И что, возле вашей нет, школы нет. тоже ставили такую, такого мальчика? Да, в поисках истины мы снова обратились в управление по дорожному хозяйству. Нашей целью было узнать контакты рекламного агентства, которое занималось изготовлением мальчиков. От них мы хотели получить информацию, с кого же мальчик был нарисован. Но от начальника управления мы получили немного больше. Это мальчик мини-живый здравствует, учится у нас в школе. Это в этом агентстве в рекламном мама его бухгалтером работает. И все, и она то есть, фотографию своего сына. Давай его сделали. Что же мы имеем в итоге? С мальчиком все хорошо, а пост оказался хорошо прописанным фейком ради шумихи и лайков. Не верьте всему, что написано в интернете. Михаил Коробейников, телеканал Самотлор.